Вот идем мы за забор. Этот забор с обратной стороны, на котором плакаты висят. Куч. Не передать на камеру. Подписывайтесь на канал. До встречи! Роснефть горит. Может за затушать. Да за роснефть и Свалка. Зарой горит, че? Зарой. Так и напиши зарой. Кто знает, тот поймет.